Здравствуйте, меня зовут Себастьян Беетке, я врач-стоматолог и магистр наук в области имплантологии и полости рта из города Гамбург, Германия. В последние 15 лет дентальные имплантаты являются частью повседневной практики в моей клинике. Я также регулярно провожу курсы и лекции для национальных и международных слушателей. Если вы заинтересованы темой дентальных имплантатов и хотели бы глубже ознакомиться с материей, я хотел бы обратить ваше внимание на трехдневный курс Bego Implant Systems для начинающих, который состоится с 8 по 10 ноября в городах Бремен и Гамбург. Курс будет переводиться на русский язык. Первый день вы получите возможность посетить фирму Bego, познакомиться с сотрудниками фирмы и увидеть ее уникальное производство. Второй день пройдет в Гамбурге. Здесь будет проходить живая операция, демонстрирующая установку имплантатов. Мы обсудим данные клинические случаи перед, во время и после операции. На третий день в Бремене я проведу мою презентацию по темам «Планирование случая, комплексная диагностика, имплантация как хирургический процесс» ортопедический этап в этот день также будет проведен мастер-класс мы установим имплантаты в искусственную челюсть и ознакомимся с техникой наложения швов я буду очень рад приветствовать вас на курсе в Бремене и гамбурге